В Раунде, естественно, не могло не отразиться на экономике игроков коллектива Face It Stack. И в результате Bingo Boys получает возможность достаточно плотно закупаться уже в очередном раунде, уже в третьем, если можно так сказать, к ряду. Ну а вот у команды Face It Stack с деньгами, очевидно, есть какие-то проблемы. Кристинка с Бинго. Bingo... Боем тем самым с бинго В общем, держат банку Под которой, как вы видите, выстроились Практически все игроки Атаки, и я не знаю, честно говоря На что ребята здесь рассчитывают но если уж и пушить лонг То надо было пушить лонг, наверное, как-то Побыстрее, но уж точно не вот Заниматься не Бог весь чем, просто стоя у банки Ну, на точке Б у нас, конечно же, тишина Полнейшая, там Сахарок уже Пылью начал покрываться потихоньку Ну, и здесь прилетает Хае неожиданно на мидл, вместе с этим начинается выкат с банки, минус от Бинго. Есть еще игроки, и даблкил от... Трипл! Черт возьми, три минуса от Бинго в догонку! И пятого забирает это эйс в исполнении игрока коллектива Бинго Бойс, то есть...